Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Диана Шлинкова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. В КФУ продолжается раздача продуктовых наборов. Стало известно, как пройдет приемная кампания в этом году. В КФУ объявляется набор студентов на временное трудоустройство. В Казанском федеральном университете продолжается акция по раздаче продуктовых наборов студентам, оставшимся в общежитии на самоизоляции. Подробности далее.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 сделано для того, чтобы поддержать студентов в это непростое время. Лев Диденко, Ленар Универ Универньюз. В КФУ прошел прямой эфир, посвященный приему абитуриентов с использованием дистанционных технологий. На вопросы будущих студентов и их родителей ответили проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и ответственный секретарь приемной комиссии университета Олег Бодров. Подробности в нашем следующем сюжете.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 В КФУ объявляется набор студентов на временное трудоустройство. Уже сегодня доступны порядка 100 вакансий для подработки летом 2020 года. Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартует кампания по временному трудоустройству нагородних студентов на летний период. На первом этапе университет предложит около 300 вакансий по различным направлениям. То есть это в рамках поддержки ногородних студентов, которые остались в общежитиях университета.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 Учащийся седьмого класса лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Никита Быльнов стал призером второй степени Московской олимпиады школьников по робототехнике. Подробности далее.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 определенное расстояние от стенки, 5 кубиков последовательно. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам обоих туров очного этапа в соответствии с итоговым рейтингом. Диана Желенкова, Лилия Баталова, Универ -Ньюс. На этом у меня все. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч!